А у нас третья завершающая на сегодня игра, дамы и господа, DuckTales против Taste Kills. карта Day Inferno. И победитель получает очки, проигравший очки не получает. Все предельно просто и предельно ясно. Господин ведущий, я позже посмотрю ваш тим-профиль, выберу парочку игр, благодарю за рекомендации. Да, в описании есть ссылочка, добавляйте... Я вас добавлю, если хотите ну, и, и там дальше Смотрите, какие у меня есть игры Рекомендую Процентов 80 из них, правда Не все Не все заслуживают внимания, надо понимать Так, ножи выигрывает команда Тест Kills. И, кстати, что интересно Они начинают в атаке Невзирая на то, что они выиграли Принято решение начать в слабой стороне Но почему бы и нет А, да, еще Мариночка появилась у команды Доктейлс Тоже девушка, кстати говоря Пардон, не сразу заметил Шоев опять все купил. Но в предыдущий раз Шоева не удалось, в принципе, все купить. Прям вот все. Ощущение, что смотришь, что где, когда. <laughs> Почему, Радо? Итак, выход на Б. А, Б у нас кто вообще принимает-то? А, Нефора. Пау, пау, пау. Ни одного кила Нефора не, не дает. Тэнкс вырубает соперника. Точка Б пуста. Почему-то решили держать Б. В одного take me. Нормалек. Так слушай. Завешивает-то. Ай-яй-яй, как завешивает-то. Два кило делает, кстати. Азор. А роза упала на лапу азора. Кстати, тоже делает один минус. Да, в общем. По никнеймам сейчас пройдемся, чтобы было проще как-то вот мне ребят произносить. Нужно все-таки Никита проговорить. Хороший Какой клинк Последний. С ножом. Пачки. Промахнулся ножом. Кейзет. Ну что ж такое-то. Эх, да. Но ну, пистолетка остается у DuckTales, и вот составы. А роза упала на лапу Азора. Take me, KZ, Мариночка, Нефора, zenix 27 Спасибо за подписочку на Ютубе. Это был состав DuckTales. Taste Kills это Клинк, Тенкс, чегевара Шоев и просто Т. Просто Т. А, господин ведущий, в этом плане. Я, конечно, уважаю ваш выбор, но объясните, почему CS 1.6, а не CS GO. Uh, ну, я вообще комментатор и по CS GO, и по CS 1.6 Что заказали, то я и комментирую В общем, все очень просто Take me! Triple kill, double kill от KZ Это easy, легчайший экономический раунд Анти, uh, простите, экономический раунд для коллектива DuckTales 2-0 Тут, в общем-то, даже и придумывать ничего не нужно Taste kills победят мои ставки Хорошо, фристак принято, посмотрим, посмотрим ну и вообще банально, да, просто, наверное, канал впервые. Идея пришла мне что-то комментировать. В 2014 году, когда еще 1.6, даже невзирая уже на выход CS GO, по-прежнему еще было очень даже ничего. Ну а как-то потом и закрепилась, аудитория набралась преимущественно под 1.6. И на самом деле, вы, может быть, не поверите, Страйкер, но... Очень много людей любят 1.6 до сих пор. Кейзет дабл кил под занавес раунда. Очередной экономический в трубу от команды Taste Kills. И это, в общем-то, неудивительно. А, тут для, для меня лично скорее интерес возникает, отталкиваясь от того, а, почему же команда Тейст Kills выбрала играть атакующую сторону в первой половине. Неужели это неуверенность в своих собственных силах? Либо же. Наоборот, чересчур уверенность То есть, типа, мы в атаке сейчас поиграем неплохо И в обороне легко закончим Клинк! Ну, здесь лежит дым Не обращайте внимания, Клинк не видел Ни пору из-за дыма Делает, кстати, вместе с Шоевым по киллу З минус Чегевара. Клинк вообще, смотри, просто на ноге забегает Я в шоке, честно сказать Давненько такого не видел, чтобы вот так легко Занимали точку Клинк на ковры идет, и это, кстати, может быть Роковой ошибкой, между прочим Эй, забайтил Тиммейтша Тиммейтша Мариночка начала здесь стрелять на полтора На втором миду И это за забайтило на то, чтобы подойти клинка В, в результате клинк подходит Видит там КЗ и убивает его <laughs> Но очень неприятная ситуация на самом деле Но Там разменчик у нас произошел, тоже плюс У команды Тест вылетает один игрок Как раз тот самый Игрок с ником Т. Take me. Отправляется на Б Бомба в руках Тэнкса. И Тэнкс идет на точку А. Ну, потому что здесь уже Шоев, конечно, все разведал. Кстати, вместо буквы Т у нас появляется Стив Мастер. Интересное решение, так сказать, смена... Э, замена произошла у нас, получается. Вот прям э, в ходе матча. Но я думаю, это, раз это произошло, значит, правилами это не запрещено. Значит, 3-1 заслужено. Ну и, в общем, да. Шоев убил. Take me. Стартует очередной раунд, и первый же девайсный раунд от команды Taste Kills, кстати, зашел и зашел, кстати, достаточно хорошо. Да, с какими-то небольшими проблемами, но в целом утины истории не сумели создать а, проблемы вот должным образом. То есть какие-то перестрелки, конечно, были там где-то навязаны, но далеко не самые идеальные. Кейзет, минус Ча Гевара. следом еще один минус по клинку, а Роза упала на Лапазора, не перестреливает на банане оппонента. Нефора минус Тенкс, Шойф минус Нефора, 2 в 2. Теряется и контроль точки Б, и контроль точки А, но бомба идет именно на Б, и игроки обороны, по сути, угадывают. Кейзет не пропускает Шоева. Мариночка. Ну, Мариночка, ну как так-то? 36 хп остается у Стив Мастера. Он прекрасно знает, где находится Кейзет под покровом смока. Забегает в сайт и будет пытаться поставить бомбу. Кейзет его, кстати говоря, пропускает. Начинается перестрелка. 27 хп у игрока атаки, 48 у игрока обороны. Ну не самая выгодная позиция у КЗ, И в результате он проигрывает а, Топ донатеров а, Это за все время Да, топ донатеров это за все время Моя первая игра на компьютере была CS 1.6, как же мне нравилось слышать Как боты восхищаются моей стрельбой Да, да, да Ну у меня была первая игра на компьютере Даже, наверное, не помню Скорее всего, наверное, CS 1.5 Такое было ну смотри, затащино Здесь, конечно, образно ошибка Мариночки Которая не сумела застрелить соперника Который просто сидел, вообще ничего не делая Просто вот он сидел, она зажала в него целый обойму и не смогла убить Просто можно было стрелять по пульке и было бы гораздо лучше Ну уж, что говорить, ошиблась девушка, видимо, растерялась немножечко Ну, такое бывает Простим ее, она же все-таки девушка 3 в 3. Диглы против калашей Будет ретейк именно такой ну, ретейкать с диглами. Э, своего рода тоже, кстати, есть плюс при ретейке на диглах. Объясню, какой он может быть даже не самый очевидный. Все намного проще, чем кажется. Вам терять нечего, и вы не боитесь погибнуть. И с дигла очень хорошо можно давать, например, ваншоты по голове. Поэтому в целом, в целом принимаю любые ретейки на диглах, так как говорится, да? 3-3. Да, про топ-донатеров я же сказал. Это за все время, да. Ну как, я донат это начал принимать, в принципе, с 2019 года. До 2019 года мне и не донатил никто. Поэтому, вроде бы как, за все время. Но не совсем за все время, получается. Канал с 2014 года, донаты с Кейзет даблкил от Мариночки. Вот Мариночка, кстати, видите, вот включилась. Когда надо, включилась. Да, к сожалению, ее разменяли, но численный перевес все-таки сохранился за счет даблкила от Мариночки. Тэнкс по-прежнему сидит на точке Б, делает 2 килла. Ой, Тэнкс! Вот это попадание. Минус тейк И теперь, как бы это странно не было, но тест kills вырывается вперед. Теперь я абсолютно на 100% понимаю, почему тест киллс выбрали начать в атаке. Ну, правильное. Мне кажется, правильное решение. Связано оно в первую очередь с тем, что, как вы сами можете сейчас заметить, они лидируют. Да, это пока может быть только временно, но атака у них действительно построена очень и очень неплохо. Я надеюсь, что и оборона построена не хуже. И во второй половине действительно будет что-нибудь интересненькое. Хотелось бы. Хотелось бы верить. Так, в тэнкс а, погиб в результате выстрела со скаута от а, Нефоры. И раунд немножко подутих. Килс не знает, что делать. Потеряли еще и клинка ко всему вдобавок. Ну и тут позиция, да, конечно, далека от идеальной. В яме Че Гевара. под фонарем Шоев находился... Шоев, ну, что это такое, непонятно. Шоев, короче, не смог убить, а Роза упала на лапу Азора, И пока вообще без фрагов идут игроки коллектива Taste Kills Перехвалил, по-моему, я ребят, да. Минус от КЗ по стивмастеру Че Гевара. Тот, который, я думал, что сидит в яме, а на самом деле сидит на небе. Один против пятерых. Прострелом забирает нефору и погибает от мариночки. В результате, блин, похвалил я ребят. А их стратегия на восьмой раунд этой встречи была просто сидеть в яме. Поразительно И в основе донатили тебе Какие-то начинающие компании игр Нет, мне компании игр В принципе деньги не донатили никогда Только живые люди Ну, весь топ-30 донатеров Собственно говоря, это живые люди Это не какие-то организации Вот там, например, топ-1 Сомчик, вот Сомчик он сейчас, кстати, в чате есть Он, он не какая-то организация компьютерная Чи Гевара. Хотя, может быть, кто знает. чегевара минус Мариночка. А Роза упал на лапу Азора. Дабл килл в ответку. Ну и минус от Шоева. Снова включается скаут от Нефоры. Take me минус Тэнкс. Стив ма... Мастер. Не успел я даже договорить, как его забревает Take Me. И теперь уже вперед вырывается команда DuckTales. До сегодня третья игра, как я надеюсь, будет очень интересная. Ну очень. Я прям а, держу кулачки. Вот прям очень верю. Клиент какой-то тебе донатил. Да не, не было так Пот! Пот! Вот нам нужно было сначала увидеть 16-0, чтобы теперь наслаждаться 5-4. Вот такая вот такая жестокая судьба у нас. Ну ничего страшного. Take me! double kill на коврах! Че, серьезно? Жесткая приемочка. Сюда же подтягивается Нефора. Ой, здесь еще и пачку потеряли. О, проблемы нарисовались у команды TasteKills. Стив Мастер минус на дигле. Следом ответка от розы. И минус от тенкс в Панифоре. Ну, по бомбе-то есть информация. Че, отдадут? Серьезно, просто так отдадут бомбу. Отдали. Ну тогда ладно, тогда понимаю. Take me в пикселюшечку. Просто ставит хэдшот по тенку. По тенку, прошу прощения. И это 6-4. Это последняя игра? Да, на сегодня последняя. И мы с вами снова встретимся завтра в 19.00. В общем, в то же самое время на том же самом месте. Будем смотреть завтрашние уже матчи. Завтра тоже ожидается несколько интересных э, противостояний. Но про завтрашние противостояния, я думаю, мы с вами поговорим завтра. А сейчас нужно говорить о том, что у нас имеется сегодня непосредственно. Завтра мы с вами увидим снова Инферно, Мираж и Тускан. Хорошие карт, хорошая подборочка карт. Три килла от команды Дагстейлз. Достаточно уверенно. А пока ребята играют Да, потеряли, конечно, Орозу Но, типа, один в 3 размен Математически, конечно, это гораздо выгоднее обороне, чем атаки Шоев, 27 хп Вместе с Тенксом пытаются забрать мидл Нефора забирает Шоева И Тенксу теперь только бежать 65 хп, 1 в 4 Ставочки А, не, тебе ключи давали Да, вот именно, мне давали ключи А не деньги, так сказать Какого города, если не секрет? Не секрет, Обнинск. Первый наукоград России. Господин ведущий, вы знаете, когда финал турнира? Где-то 15-16 числа. Где-то так. Бам! Почти! Очень был близок к тому Тэнкс, чтобы поставить хедшот, Но буквально, опять же, Пикселя не хватило. Вот в предыдущем раунде Тейк Ми Пиксель прям идеально выстрелило. А здесь вот тэнксу не удалось. Ну, что такое? Ну, бывает. Всем салам, братва. Костя, приветствую. Ну и едем дальше. Что у нас по девайсам? В девайсах все плохо. Команда тестировала. Ой, какие гранаты, какие гранаты, какой КЗ! Как доказал сейчас. Господи, не останавливается. Но нет, все таки Стив Мастер его остановил. Правда, он, конечно, в соло остался. 48 хп. Маловато, наверное, для того, чтобы сказать, что есть шансы Но шанс есть всегда, даже с одним хп 1 в 5 Просто вопрос, сколько этих шансов в процентном соотношении То есть, если взять, да, 100 раундов и... Сколько из 100 раундов удастся выиграть? Ну вот, я думаю, с 48 холлспойнтами, зажатой на точке Б, Скорее всего, получится выиграть, ну, парочку раундов, на самом деле Из 100, ну, может быть, десяток То есть, шансов... Глобально не так уж и много Хотя позиция, конечно, хорошая Куча ящиков, куча мест, где можно спрятаться Но проблема в том, что они все простреливаются То есть куда бы ты ни встал, есть возможность, что тебя просто через ящик пережмут И на этом а, твоя комедия финита Ну у нас, в общем-то, 8-4 Первая половина остается за командой «Тактейлз» И возвращаясь к тому вот я, который был, да, который говорил, когда 4-3 было в пользу Taste Kills, что понятно теперь, почему они выбрали атаку, а нет, непонятно. Вот теперь мне снова непонятно, почему именно атака. Роза! Трипл килл минус один от Take Me и от -а еще один килочек 9-4, какой-то молниеносный. Беззубые, наверное, я бы сказал Как бы это грубо не звучало Раунд от команды Taste Kills Зашли по точку Получили по голове И пропали Разобрали, разобрали просто по винтикам И шпунтикам Жестко, жестко разобрали АВП и автомат Калашникова. И это все, конечно, у игроков обороны, потому что у игроков атаки в целом только два девайса на команду. Да, граната от клинка прилетела под Кейзета. Это немножко, конечно, омрачает. Куда там Оро? Ну... <клых> Я не знаю, зачем DuckTales совершают такие ну, достаточно очевидные ошибки. Они попросту идут а, пушить своих соперников, у которых не было с чем воевать. А теперь что происходит? Мариночка одна уже, конечно, не вытаскивает. 41 хп, одна в 3. Бомба в любом случае сейчас просто уйдет на точку А. И все. Ну, минус Шоев. Хорошо, 29 хп осталось. Ну и типа, надо терять не больше, чем 14 хп на каждого соперника. И тогда удастся выиграть. Но нет. К сожалению, первый же соперник полностью съедает лайфбар. 9-5. Ну и интрига. Интрига. В принципе, 9-6, да и даже 10-5 абсолютно адекватный счет. Нельзя сказать, что тест Kills сыграли плохо. Но зачем отдали сразу сильную сторону? Опять же, может быть, надежда на камбэк? Может быть, только если. Ну, конечно, на истории напортачили в предыдущем раунде. Здесь, по сути, была отдача с момента, когда они решили, что адекватным решением было бы пойти и немножко пропушить соперника, у которого были на тот момент всего два калаша на команду. Полностью вооружили и проиграли. Классик. Это чемпионат России. Не чемпионат России, но команда, да, из России. Ну, как бы, можно так сказать, что чемпионат российский. А, Нефора и Мариночка. По минусу сделали. Тэнкс Шоев уже все, как бы, вне игры. А теперь Стив Мастер и Тэнкс остались вдвоем. Отличный хэдшот от Стив Мастера. И отличный, надеюсь, хэдшот от тэнкса, как минимум, с одной пульки. Не фора. Работаем по инфе. Флешечки верхом пошли. Ай, вторую все-таки поймал. А здесь еще у нас есть игрок, кстати, да, и это Ароза. Ароза, упавшая на лапу Азора, и это, кстати, нечитаемо было. В тот самый момент, когда игроки атаки увидели, что на небе есть один КТшник... Но я уверен, они расслабились. Бутербек, э, спасибо вам большое за подписку на ютубе. Я уверен, что они расслабились, узнав то, что там есть ктшник. Потому что в таком случае не самым очевидным решением будет занимать еще и фонарь. Типа зачем? Почти да, они идут, шансы были бы. А, ну да, я считаю, что очень акцентированно. Тейст и постоянно боролись под точку Б. Под спот А было очень мало раундов, а ведь они были неплохие. Господин ведущий, покажите, с каким счетом играет Мариночка. Пожалуйста. Красиво. Красивый счет. Вы можете отмотать. В начале каждого раунда всегда показывается счет рядом с никнеймом игрока. Если вы, конечно, допустим, с телефона смотрите, то вам, скорее всего, будет не видно. Но имейте в виду. Бомба установлена на точке А, дорогие друзья Игроки команды DuckTales как-то резко и быстро там оказались При этом, ну, я считаю, что не встретили достойного сопротивления Take me и легчайшие просто два минуса Хотел сказать, изейшие Но это как-то слишком уж уж попахивает англицизмом Тэнкс, 36 хп, 1 в 3 без диффузов Г, Г, пистолетки, дорогие друзья Если есть армор, то его надо было бы, конечно, уходить, сейвить Ну, наверное, его не было все, кроме Кейзета, погибли, и это 11-5. С телефона все видно очень даже хорошо. Очень хорошо, Александр. Все, Радо понял, вас понял, принял. Так что вот, видите, сейчас вот счет показывается у каждого игрока. А вы, э, фристак, можете, знаете, как сделать? Отмотать назад, на последний раунд стрим отматывается, есть возможность перемотки, посмотреть счет и быстренько, хоп, вернуться вперед. Ну а тем временем DuckTales решили попробовать точку Б в своем девайсном раунде против экономического соперника. У ну, почему бы и нет, мне кажется, что это вполне себе сработает, да и как вы видите уже два минуса сделано. Приезжай в Ташкент в гости, плов и самсу поедим. Да меня на самом деле уже столько людей в Ташкент зовут, что если я туда уеду, я просто потеряюсь и приеду оттуда, наверное, килограмм на 20 больше весом. Меня все будут... Подожди! Чегевара! Че вообще учудили? Так, зашли на точку, поставили бомбу, были 5 в 3 и... раунд закончили 2 в 1. Это приятно. Приятно почему? Потому что тейст Kills показали, что они даже с пистолетами могут, кстати, бодаться неплохо. Так что есть еще надежда. Не все так плохо. А, вот. Э, так. Александр, привет. Мамур, приветствую вас. 0-0. Ну, счет, когда смена сторон происходит, счет обнуляется. Вот в чем дело. Поэтому вам надо перемотать на момент, когда счет был 9-5. И посмотреть там на статистику. Клинк минус Нефора. Вот как вы видите, да, сразу реализация девайса, попадание в голову Кейзета, пока тот еще был только в воздухе. Третий минус от клинка и какой-то прям, простите меня, но очень слабенький, очень плохой раунд от команды DuckTales. Ну, бомбу вроде бы как поставили. Дача Гевару и Хопхея, того, который Стив Мастер успели убить. Ну, вот Клинк наконец-то свое отвоевал. И вот теперь желательно, наверное, не вступать все-таки в перестрелку о Розе. Но почему-то он все-таки думает иначе. Теперь тейк-ми с 12 хоспойнтами. Просто обречена погибнуть, к сожалению. И не спасти ситуацию. Хотя здесь 3 секунды. Всего 3 секунды оставалось дождаться. 3 секунды. Вот... Понимаете, чтобы выиграть в этом раунде, достаточно было, чтобы АРОЗа упала на лапу Азора, например, не выходил на соперника. А, либо же, чтобы Тейкми стояла и смотрела не только на двадцатку, например, а еще и периодически направо поворачивалась бы, увидела бы, как к ней соперник приближается. Ну, это опять же технические ошибки. Они всегда присутствуют на любых любительских матчах. Так что... Простим, простим, ребят, это не какие-то профессионалы, которые миллион лет играют в Counter-Strike. Это обычные любители. Тем более, сейчас, кстати, будет вообще экономически. И от этого раунда, я, честно сказать, вообще ничего не жду. А роза упала на лапу. Ни хрена себе, минус Стив Мастер. Тоже такой, кстати, плотненький хэшот. Мне всегда нравились э, ваншоты с Кей Кейзет не залетает у него по клинку. Клинок, кстати говоря, клинк, прошу прощения, успевает сделать два минуса. Тейк не забирает чегевару. и тут два в два. Ну вот не самый однозначный момент. При этом, но ну, надо как-то успевать ставить бомбу. А бомба где? А где в КТ-респе? Потому что один из очень умных людей, по всей видимости, это был Кейзет, с бомбой пошел... Пушить соперника Take me, блестящее чтение игры, минус клинг Тэнкс остается один А Тэнкс что-то, кстати Но это все, это проход на Б Это проход на Б, как Это проход на Б Повторюсь, это проход на Б Ну ну что они делают Ну здесь при прочих равных Очевидно, что надо точку Б играть Ну ладно, окей Посмотрим, Тэнк с сотой против 15 и 27 Вполне себе играбельная ситуация Есть дефьюз киты и соперники красные, что важно, да? То есть перестрелка-то будет довольно простая Главное попасть хотя бы пулю в одного и пулю в другого Вот, пожалуйста Нефора. фора Позиция, к сожалению, слишком читаемая Но отличная, им помогает нефори победить Потому что первая пуля сразу пробивает каску И дальше вторая куда-то там в пылечика убивает Вот вам и раунд Я, говорит, значит, не хотел э, надеяться и вообще что-то думать о этом раунде Они взяли и его выиграли Я думал, что они сейчас со своим форсбаем добегут до точки А Получат там по голове и все И больше не будут так делать Но нет, они выиграли Парадокс на парадоксе, дорогие друзья Но этим КС и прекрасен 13-6 Замечательный счет, играбельный для одной команды И для другой, хотя, конечно, если учитывать Факт отсутствия экономики У Taste Kills, то я бы не говорил Что для них этот счет идеален Если бы вот сейчас было бы наоборот Девайсы были у них А утиные Истории играли бы на пистолетах То я бы поверил Я бы очень хотел поверить но пока что это не выглядит как какая-то победа. Или хотя бы даже путь к этой самой победе. Take me, Нефор, по минусу на точке Б Тэнкс похоронились Сейчас еще и Шоев за ними поехал. <laughs> Вместе со Стив Мастером. Но чегевара и Клинк э, остались вдвоем. чегевара подрезает, а Розу вот опять. Куда он лезет постоянно? Зачем он геройствует? Ну, оставляет Мариночку. Take me, Нефору втроем. Хорошо, там 24 23 хп. Зачем таких игроков оставлять? Вот... Какие-то клатч-ситуации Это же неприятно Ну, не фора Отличный хэдшот Как я и в предыдущем раунде уже сказал э Хорошо контролирует АИМ свой Ну, не АИМ в плане читы А АИМ в плане умения нацелиться на голову А это дорого стоит кил проснитесь Я же за вас болею, затащите для меня Пишет Фристак Ребят, ну чё вы Фристакат подводите-то, а? Ну он за вас так топит А вы подводите его Леонид Аркадьевич. Вращайте барабан. Буква Х. Буква Х. Ничего себе. Тенкс залепил какую. Вы видели. Это была пощечно. Брошенная перчатка, сэр. Поднимите ее, и это будет означать, что вы приняли вызов. Take me KZ. По фрагу 15-6 матчпоинта, дорогие мои друзья. Теперь... Только один путь Овертаймы Только через овертаймы Тейсткилз имеют возможность Победить в этой встрече И забрать очки а, Группового этапа Если же Одно всего-навсего поражение случится То матч на этом закончится Победой команды ДАГТЕЙЛЗ Ну и у нас снова точка Б Нащупали видимо Дагтейлз Что у их оппонентов точка Б послабее И надо думать что себя они там тоже достаточно комфортно чувствуют. Танкс каких-то постоянно ставит. Ваншотиками, take-me, double kill забирая Шоева и Чегевару. По-прежнему, тэнкс на точке Б. Ну и опять же, это просто быстрый ретейк на точку А. Ну что, что они делают? Но ну, это же сверхчитаемая ситуация. Ну куда, Мариночка? Пожалуйста, идите на А. А, они бомбуш теперь уже потеряли. Ну да, все. У нас ХЛТВ, кстати, лагануло, поэтому не думайте, что он живой, на самом деле это труп Мариночка, один в два, одна в два, вернее, со спины стреляют, Мариночка, обернись! 15-7 Ну, конечно, жесткая, опять же, жесткая отдача раунда от DuckTales По сути, здесь не всегда Kills выигрывают раунды, что не очень приятно Потому что хотелось бы, чтобы команда выигрывала их заслуженно, но по большей степени они их иногда выигрывают, потому что DuckTales плохо играют свой раунд. Ну вот, ну, ну, как? Ну, вы идете, у вас тройка соперников на Б. Ну, идите на А. Ну, идите на А. Одного оставьте на Б идите на А. Все элементарно, просто и изи Ну, ладно, опять же повторюсь: это типа, что это это обычная классическая расстановочка, да? Для любителей, я имею в виду. Так что все, простите. Промахать не форы. Или попадание. Подожди, я что-то не очень понял. Ну, 4 в 4. Давление на точку А. С ножом. Куда? С ножом туда? Зарезал клинка. Бомба установлена 3 в 3, дорогие друзья. Хорошая флешечка, но она как минимум сдержала а, действие Тенкса. Не позволила ему выйти вперед. Опа, здрасте. А вот эта Тенкса уже не просто сдержала, а еще и успокоила его пыл. Take me! Double kill на зелени. И это 16-7, дорогие мои друзья. Ну вот, а вы говорили, что у Шоева все куплено. У меня складывается впечатление, что Шоев себе только поражение тогда уж покупает. Да, вроде как второй раз проиграли.